Всем привет! Сегодня будет такое видео. Прикупил я автоковый автомобильчик. Так, хочу о нем рассказать. Кое-что. И какая тема у нас будет. Это Сид. 2009 год. Двигатель 1.6. Автомат. Предмаксимальная комплектация. сейчас покажу, что у нее входит. Машина, в принципе, никогда не ремонтировалась. Я имею в виду по кузову. Она вот вся в родной краске. Имеется вот такие эксплуатационные следы. Бампера тоже никогда не красились, не снимались. Вот есть тут повреждение в окрашенном С Сейчас по кузову пройдем сначала. Вот Такая вещь имеется протерты здесь. Здесь есть резинка. Если там владелец песочек не убирает, получается вот так вот. Кстати, это к чем даже у многих вот так протирает. Зависит от отношения владельца к автомобилю. По пробегу сейчас скажу чуть попозже. Такая вещь у нас имеется. Незначительное повреждение на задней двери, в принципе, ржавчины особо нигде нет. вот это место я показал где протерт. хочу сразу показать, какие бывают проблемы по кузову на сиде. у меня второй сид, когда я занимался машинами, а, уже есть какое-то понимание. Ну, слабое место на сиде это задняя дверь. Ну, бывает незначительные болбрики, вот здесь вот. Здесь у нас, как ни странно, все чисто. Ну, здесь были сколы, видно. Незначительные есть пузырьки. Незначительные совсем. Вот оно. Вот оно есть. Как бы нет повреждения, а маленький волдырек появился. Есть такое дело, да? Бывает еще вот здесь вот. Здесь вот немного есть. Ну, совсем незначительно, совсем еле-еле порыжало. Все-таки машина. тоже 11 лет автомобиль. Также вот здесь вот бывает тоже вот налет видите да здесь с той стороны тоже так же ничего страшного в принципе я в этом не вижу все у нас на месте ничего не снималось проверяется это очень легко если есть у вас глаза то есть смотрите на болты все должно быть четко аккуратно с этой стороны не все так у нас хорошо вот был такой скольз боковой удар, да. Но какой плюс, что безопасность у нас не сработала. То есть кузов никуда ничего не повело, стойки на месте. Немного вот, очень жаль, что шоркнул вот здесь вот арку. Немного есть, да, вот видите. Машина она ДТП была. Я так думаю, что по словам хозяина два года назад в принципе в это верится она и не ремонтировалась с тех пор она и стояла кстати полтора года об этом есть много свидетельств по машине сейчас покажу и вот у нас этот самый порог вот так вот немного ушел в принципе вытащить я думаю проблем не будет но у меня спутера нет наверное обращусь к кому-нибудь все это будет делаться стойка на месте все четко, никуда ничего не повело. В принципе, такую машину можно брать для себя. Это мое мнение. Кто что думает, пишите в комментариях. Так. На заднем бампере вот есть такой косячок небольшой. Бампера, думаю, будем красить. Проблем я в этом не вижу. Еще вот есть такой интересный момент, зачем люди вот так делают. Вот здесь отверстие под номер а, прям саморезами сверли, хотя вот они штатные, под рамочку есть. Я вот это понять никак не могу. Здесь вот видно какой-то был царапин, какая-то была есть поверхностная ржавчина. Также есть вот здесь по бамперу, и вот здесь слегка крыло Шоркнуто. но здесь подкрасим аккуратно. Капот у нас для 11-летней машины в прекрасном состоянии. Сколов не особо много. Видно, что на ней ездили в основном по городу, я так понимаю. Капот отличный. Также вот по кузу я уже здесь собрал. Вот есть такая тема наки. Есть такое дело. Это тоже как бы норма. Ничего, хорошего нет, но будем подкашивать также у них вот снизу показать хочу, бывает ржавеет, здесь все нормально у нас, вот под резинкой вот здесь вот, понятно да, здесь все нормально, проблем нету, страдают этим именно задние двери, на передних дверях обычно такого не бывает, вот все видно да, снизу здесь тоже все нормально. особых следов эксплуатации вот здесь вот от копыт нету как можно сделать вывод что такси машин не работал это точно сто процентов в пробег не верится если честно про пробег еще можно отдельно поговорить как можно определять его сейчас в этом видео об этом еще не будет идти в общем, вот так вот будем работать смотрите Кому интересна эта тема, пишите в комментариях. Сид машина низкая. Обязательно при покупке смотрите днищи. Я не спросил про катализатор у владельца. Посмотрим, возможно, я буду пробивать, возможно, нет. Пока не знаю. Возможно, буду пробивать без снятия самого кат-коллектора. Необходимости там ставить всякие пламегасители всякую ерунду я не вижу. Без она проездит довольно долго. Сейчас поговорим про комплектацию, что в нее входит. Также еще по машине хотел сказать, то, что сзади при торможении подлинивает суппорт. Ну вот сегодня ездил, что-то сама пропала. Но машина стояла. Суппорт закис немного. Ну, поршень, цилиндр закис. То есть неправильно выразился. Вот такой имеемый пробег. Это родной руль. Для этого пробега он выглядит, в принципе, на этот пробег он выглядит. Здесь вот имеем вот такое дело. У владельца видно очень острый локоть. Вот сломал здесь пластик. Что-то надо там придумать. Думаю, придумаем. Также есть вот такое. Амальгама слетает с пластика. Немного кнопки в принципе сильно не затерты надписи читаются кроме водительской есть такое дело в принципе к этому пробегают нормально еще раз хотелось бы сказать вся у нас безопасность на месте здесь 8 подушек то есть вот здесь с той стороны естественно две боковушка сидений две на руле там получается еще одна и вот здесь вот на боковушках еще по подушке максималка, предмаксималка отличает вот то что вот покрашены вот эти боковинки феребристый цвет на других комплектациях попроще они просто в черный цвет покрашены так что у нас здесь есть подогрев сиденья трехступенчатый получается кондиционер а магнитола вот это штатная как бы стандартная магнитола Дальше у нас идет мультироль. Четыре стеклоподъемника. Кстати, примечательно, то, что все они автомат на авт автомате. Литрольгровка зеркал. Подогрев, соответственно. Все это есть. Подогрев он включается здесь. Вот наш автомат. Четырехдиапазонный. Имеет функцию ограничения. Передач 3, 2, ну, то есть, выше этой передачи машины ехать не будет. Это понятно, да? Что вы скажете, вот по пробегу, вот, по ручкам можно судить, да? Ну, вот пробег на свой тянет, честно говоря. Я так думаю, плюс-минус. Магнитола имеет AUX и вход USB. Также имеется передние и задние противотуманный фары. Вся электрика, электроника работает отлично. Вот это мне нравится в сидах, если честно. Здесь сделано все надежно. Не работает у нас только передний И против... это самый дальний свет. Ну, там дело в лампочке. В общем, вот все по машине. Я как бы рассказал. Пишите в комментариях, интересна вам эта тема. Я вот буду ее ремонтировать. Будем рассуждать, стоило ли покупать такой автомобиль. Стоит ли такой автомобиль покупать? В общем, вот так вот выглядит моторный отсек автомобиля которым 11 лет. Я думаю, его никогда не мыли. Что интересно, в подвеску именно вот амортизаторы, и опорники никогда не лазили. Там вот заводская краска отмечена. Никогда не снимались они. С той стороны также. Ну вот, здесь снималось. Ну, отметки есть, но они уже не на месте. Как говорится, есть у нас вот такой недостаток. Подтекает клапанная крышка. И потекает вот у них, есть такая, в принципе, распространенная болезнь этого двигателя. Там сзади передняя крышка, ГРМ получается моторно-цепной. Потекает даже до 100 тысяч, это у бывает. Это будет все устраняться. Именно всегда течет вот сзади. Редко на какой машине до 100 тысяч она не потечет. Я думаю, тут дело в прекрасном качестве изготовление этих крышек ставится она на герметик необходимые комплектующие я уже купил сегодня буду делать в общем, что еще по мотору сейчас я его заведу вот так работает мотор холодный обязательно слушать надо на холодный мотор Вот высокочастотный звук ничего страшного в этом нету честно. но я думаю немного 100% клапана здесь никогда не регулируется Они регулируются самими стаканчиками Ну, в принципе, для Этого мотора он работает нормально Без лишних шумов Вот этот Выскочастотный стук Это работает как форсунки у нас Ничего страшного в этом нету Это как бы Логическая особенность этого двигателя а Если будет шум более грубый стук это возможно будет грубый стук это поршня то что болтаются такого стука здесь нету а еще ляск если будет это будет цепь как бы сумящая сразу покажет тебя в принципе мотор тянет хорошо а, так масло давно здесь не менялось я поменял масло залил 5 на 30 ну для такого пробега я такую вязкость не советую. Залито было чисто, чтобы вот я покупал перед вахтой в середине июля, чтобы промыть двигатель. Сейчас буду менять на 5 на 40 на синтетику. класс не ниже SL, откуда я знаю. В общем, по мотору вот так вот. Все это буду я показывать на видео, как что буду делать. Еще вот нюанс по проверке кондиционера кондиционер, когда я купил, у меня не работал. Проверяется, в принципе, легко. Но, первая проверка, при включении кондиционера должна срабатывать муфта. Это вы услышите. Сейчас я включу. Но это как бы еще не показать того, что кондиционер работает. Если муфта срабатывает, это говорит о том, что у вас система герметична, потому что без давления, датчик давления, муфта не сработала. Самый надежный способ это проверить вот обратку. Она должна быть холодная. Я трогаю ее, у меня сейчас самый холод. А вот это она теплая, идет туда. А это вот обратно. Вся холодная, значит, кондерочка в порядке, Вот она холодная. У меня кондер не работал, как бы человек меня там поменял масло. На особо кондиционер я не разбираюсь, сказал, что зависли клапана. Грубо работал, на самом деле был такой там шум. Масло поменял. Поменял прион получается и все у меня заработал, слава богу. Все четко теперь он холодит. Работает без проблем. Ну, забитый топ-салонный фильтр у меня. Поэтому обдув плохой. Вот и надо его поменять. Это сделаем. Масло в автомате хозяин менял по его полам на побеге 70 тысяч. Автомат работает прекрасно, не пинается, переключается плавно. В этом проблем вообще никаких нет. Потому что ремонт автомата это дорогое удовольствие, Отказывается от машины, если уже закладывают их в приличную сумму, я даже не знаю сколько, врать не буду, да. если с автоматом что-то не так, а лучше не брать такие машины, если честно. Машина едет без проблем, автомат вот сейчас почувствует как переключается, чисто по оборотам, только можно понять, что ну и легкий такой легкий есть езд... легкая заминочка. по подвеске здесь все нормально. Единственное, немножко какой-то есть шум непонятность спереди с правой стороны. Рейка здесь. В принципе, вот рейка у них к 10 чему у многих начинает побрякивать. Здесь с рейкой проблем никаких. Вообще абсолютно нет. на ходу все у нас четко. Шумит немного зимняя резина стоит на машине. Летний на ней нет. Вот такой акустический дискомфорт здесь немного в общем по езде машина в отличном состоянии все четко вот кстати кузовщину я уже купил крыло задняя дверь передняя дверь в отличном состоянии единственное вот на крыле есть у нас косяк сейчас подпленка особо не видно здесь сверху Здесь снизу есть царапинка небольшая, но ее просто подкрасить можно. Здесь вот видно место. Ее, возможно, буду переходиком подкрашивать. Вот здесь есть у нас сечок. Видно, да? Все детали в родной краске. Все они под цвет. Так что машина у нас будет практически как машина, которая не была ТТП никогда. Единственное, вот, будет делаться... Задняя арка и порог. В общем, жду комментариев от вас. Кому понравилось, ставьте лайки. Выражайте свое мнение. Подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего.